Всем привет! С вами Геннадий Стомин, канал Добрый Гена, и мне очень много пишут в комментариях о токарном станке, о котором я записывал видео месяца четыре назад, чтобы я рассказал о размерах. Хоть я и пытаюсь людям объяснить или сказать, ребята, делайте вы по своим размерам, я просто пытался показать Именно какие механизмы я лично использовал, то есть, возможно, кто-то возьмет на вооружение свое, что-то, может быть, свое внесет. Но в любом случае люди настаивают и поэтому решил не обижать своих подписчиков, ну и записать видео о размерах. Ну и дополнительно расскажу о достатках и недостатках данного токарного станка, которые тоже имеются. То есть, возможно, вы их учтете, эти нюансы, и в своих токарных станках сделаете еще лучше. Ну, не будем больше долго говорить, давайте начнем с замера. Первое. Вся длина станины у меня получается... 77 примерно, ну за минус 80. вот это 77 сантиметров. Дальше, ширина станин у меня 15. А, вот по ширине сразу хочу сказать, как и по длине, все это опять же зависит от того, кому какие нужны размеры заготовки, то есть возможно вам нужна будет побольше заготовка сделать, тогда делайте ее больше. Что касается дрели так сказать, передней бабки здесь у меня высота, вот вот эта особенно высота, она с половиной. я сразу хочу сказать, что это мало, делайте сантиметров 15 высоту лично, почему мне этого мало казалось, даже не сколько из-за заготовки а сколько, когда мы ставим заготовку на задней бабки у меня сейчас нету здесь наконечника ну вот, когда мы здесь ставим заготовку то подвинуть вперед назад подлезть рукой под заготовку и закрутить барашек очень неудобно вот э, то есть на это обращайте внимание так что делайте чуть-чуть повыше ее вот сантиметров 15 уже вот как раз на высоту еще патрона более чем удобно получается вот. так ну здесь сама я не знаю нужна вот от края до вот, дрель у меня да получается где-то ну вот так вот 20 сантиметров получается вот расстояние то есть передняя бабка до сюда 20 сантиметров ну и потом уже выглядывает патрон следовательно здесь какие еще высота здесь вот здесь все будет зависеть от того чем выше ниже вы поставите здесь у меня 18 сантиметров сделано и стяжка сделана ну давайте я же все и замерю так у меня пять с половиной где пять с половиной можно делать это расстояние у меня получается 15 ну и толщина как я уже говорил у меня 12 миллиметров да, 12 миллиметров панера вот. подручник что касается подручника подручник 20 сантиметров в большинстве задачи выполняется больше не надо но в целом наверное можно сделать и побольше и мне кажется так ну, как бы так вот. А, что касается вот этих рельс, здесь у меня, по-моему, полтора сантиметра, вот это вот. И высота у меня, по-моему, вот здесь так 1,4 и... 1, получается, да? 1,2. Ширина, а, ну, получается, ширина этого фанерки. Вот. Но ну, можно чуть по побольше сделать. Хотя, в принципе, опять же, все его задачи выполняется. Вот эту ширину делайте 2 сантиметра. Вот эту ширину лучше делать. Ну и, во-первых, проще распилить 2, чем полтора тут высчитывать. Вот, то есть, я думаю, что и сверлить удобнее, то есть, нигде от сколов ничего не будет. Так, дальше задняя бабка. Получается общее расстояние там 12,5 где-то. Вот, ну то есть тут как бы в принципе все меня устраивает единственное место барашка я поставил все-таки вот такой вот вертушок мне его руками, причем затягиваю, он уже никуда не девается. Барашком пальцы, я уже говорил, не очень удобно, пальцы болят когда сильно затягиваешь так, ну задняя часть тут у меня 18 сантиметров такая плотно стоит и косынки сделаны как бы что тут еще, не знаю, вот это расстояние 20 сантиметров. Но ну все, все. То есть здесь, как я уже говорил в начале видео, все зависит от того от первого, от станины размера. Все остальное идет уже от него. То есть, если мы делаем шире станин, то значит шире эту деталь будем делать. Значит, здесь тоже вот эта деталь будет шире. Может быть и эта деталь будет шире. То есть зависит от того, как. Какая будет, так сказать, ширина самой станины и, естественно, длина станины. Старайтесь, как еще раз повторюсь, как в том видео, искать с большой резьбой, чтобы удобнее было двигать. Ну, можете посмотреть предыдущее видео, я там, в принципе, больш, большую часть я, об этом станке я рассказал. Вот хорошая оказалась насадка, такая примитивная, но с помощью этой насадки я уже как бы сделал доброе дело, распилил естественный себе скотч, делал вот эту имитацию кирпича и вот людям в Сургут, девушке в Самару распилил, распилил или разрезал правильно скотч на две части, такая вот примитивненькая деталь, но реально очень помогает. Ну наждачный круг тоже вы видели, тоже хорошие штука единственное что э, резьба она не то что мешает но лучше когда без резьбы хотя вот я взял обычный болт и так вот если что то сточить тоже очень удобно ну про наконечник я уже рассказывал как я его делал посмотрите ну, в целом как бы станком я очень доволен потому что вот уже 4 месяца э, он меня периодически выручает э, Место много не занимает, он очень мобильный, его поднял, отнес, хотя вес он в целом достаточно он тяжелый, я могу сказать, что ну, килограмм 10 он весит, наверное, потому что, ну, вместе с дрелью, я имею ввиду, хотя и фанера сама не мало весит, вот. наверное, на этом мое видео закончится, оно короткое будет, если останутся какие-то вопросы, пишите комментарии, задавайте вопросы, ну, надеюсь, что их не останется, и вы сделаете для себя токарник еще лучше. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте, пожалуйста, лайки. За каждый лайк плюс один к вашей ауре. Пока.